Приветствую вас на своем канале, в сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую вот простую выполнение, но красивую в итоге шапочку узором э, цепочки. Как вы видите, она с отворотиком назад, это сейчас является очень модным. Благодаря моим дорогим заказчикам, сегодня в свой день рождения я снова выполняю очередной заказ на шапочку. Наступает холода, поэтому я думаю, что вы с удовольствием захотите связать вместе со мной. Данный размер шапочки у меня на обхват головы 55-56 сантиметров. У меня, чтобы вы ориентировались, 54 сантиметра и вот так вот она сидит. Кто любит посвободнее, соответственно, можете вязать на 54 по данному видео. Если хотите уменьшить, соответственно, уменьшайте на всего лишь один рапорт узора, изначально набранный. Я буду вязать на чулочных спицах данную шапочку. Вы хотите, можете вязать, заменить спицы на круговые, если вам так удобнее. Соответственно, берете лесочку покороче и вяжите по кругу, выполняя полностью, повторяя все мои движения на камере. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забудьте лайкнуть, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и приступаем к вязанию. На данную шапочку у меня ушло порядка 2 Третьих моточка от целого. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать полушерстяную пряжу фирмы Alizeela на 240 метров в 100 граммах, 62 цвет. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть в отдельном видео. Ссылочку смотрите в описании под этим видео. Также нам понадобится спицы номер три с половиной. У меня это чулочные. Можете заменить на круговые, если вам удобнее вязать на круговых. Также нам понадобится крючок и ножнички. Для начала над 2 спицы нам нужно набрать такое количество петель, чтобы делилось на 4. Поэтому я отступаю сантиметров 60-70 от начала работы и набираю для мне нужной окружности головы 96 петель. 96 отлично делится на 4 и плюс одну петлю я наберу для того, чтобы замкнуть вязание наших круг. Набираю на одну спицу 2 начальные петельки, для того, чтобы не были крайние петли растянутые. Затем приставляю вторую спицу и набираю остальные петельки. Пока у меня набрано 3-4 и так далее, мне нужно набрать 97. Затем эти петельки я распределю на 4 спицы и буду замыкать вязание в круг. Я визуально распределила общее количество петелек на 4 спицы и перед тем, как замыкать вязание в круг, обратите внимание, чтобы наборочная косичка у вас не была перекрученная. У нас пока сейчас на одну петлю больше, но она сократится. Берем в руки спицу первую, на которой набраны начальные петельки и четвертую, на которой у нас сейчас последние набранные петельки и смотрим. Не перекручены у нас вот здесь вот краешки, нигде ничего, поэтому будем соединять, соединять вязание в круговую. А, наборочный хвостик у нас сверху, рабочая ниточка снизу и подтягиваем петельки на край спиц а, Переносим первую набранную петельку к последней, то есть с первой спицы на четвертую вот эту крайнюю петельку. Далее последнюю набранную лишнюю нашу петельку переодеваем на вот эту петлю, которую мы только что перенесли, на первую петельку. И спускаем полностью вот эту последнюю набранную петельку со спицы и первой, и четвертой. Затем подтяните краешек ниточки на себя, рабочую ниточку от себя. И возвращаем обратно эту первую набранную петельку. То есть мы на нее сейчас набросили последнюю лишнюю петлю. И все у нас по кругу осталось нужное нам количество изначально петелек. Теперь берем еще раз, тянем краешек ниточки на себя, рабочую ниточку от себя. И теперь вот этот краешек ниточки отправляем к рабочей нити и хорошо натягиваем две вот эти вот ниточки. Берем рабочую пятую спицу и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой. Идет распределение петелек для вязания резиночки 2 на 2 Поэтому вяжем первые две петли лицевые за обе вот здесь вот ниточки рабочие далее 2 петли изнаночные вот он раппорт узора резиночки 2 на 2 снова 2 петли лицевые я бросаю вот этот коротенький краешек ниточки слегка подтянул и вяжу продолжаю только лишь рабочей нитью которая ведет к мотку и продолжаю вязать 2 изнаночные то есть первые 6 петелек я провязала за 2 э, ниточки за рабочую и за хвостик тем самым спрятала хвостик, мне его можно будет в дальнейшем отрезать и больше не а, прятать, скажем так, после того, как кончу вязание. Связали два раппорта узора и продолжаем дальше до конца ряда вязать 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Довязав вот эту спицу до конца, мы отметим а, начало и конец ряда между первой и четвертой спицей. Маркером можете взять булавочку, ниточку контрастного цвета, если же у вас есть цветной маркер для вязания, это отлично. Для удобства я буду заканчивать каждую спицу двумя изнаночными петлями, вот следующие петли я буду просто переносить на а, следующую спицу, то есть вот я закончила, начала спицу двумя лицевыми, закончила двумя изнаночными, все дальше перенесла, остальные на следующую спицу лишние петельки. Итак, каждую спицу я буду начинать с лицевых, а заканчивается с изнаночных. Это для удобства вязания, так как я вяжу на челочных спицах. Теперь беру маркер и отмечаю между уже провязанной спицей и еще не провязанной четвертой спицей. Вот так вот начало-конец ряда. И теперь мне на протяжении всего вязания будет четко видно, где у нас начинается ряд и где заканчивается. Довязав ряд до конца, мы продолжаем вязать а уже по рисунку над лицевыми лицевые петли, над изнаночными, изнаночные петельки до нужной высоты резиночки. Над лицевыми мы вяжем лицевые за ближайшие стеночки передние. 1, 2. Пока начальные петельки вам будет туго вязаться, потому что здесь двойная ниточка. А изнаночные за дальние стеночки. 1, 2. А затем уже эта ниточка будет одинарной. И снова лицевые петельки за ближайшие стеночки, изнаночные за дальние стеночки. Благодаря этому у нас будут не перекрученные а красивые петельки ложиться с изнаночной и с лицевой стороны. Вот таким вот образом над лицевыми продолжаем, лицевые над изнаночными и изнаночными петлями вязать до тех пор, пока у нас не будет нужна высота резиночки где-то порядка 4 см. Конечно, здесь все зависит от вкуса. То есть, если вы любите резиночку пошире, и можете вязать пошире. Благодаря этому она будет долго сохранять свою эластичность и не растягиваться. Я буду вязать невысокую резиночку. Вот. Поэтому продолжаем дальше вязать над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночными. Провязала высоту резиночки в 11 рядочков. У меня как раз получилось 4 см, вот не считая эту спицу, на которой петельки. Теперь мы должны будем добавить петельки для того, чтобы вписаться в раппорт узора из 5 петель. У нас сейчас раппорт узора 4 петли, это резиночка 2х2, из них мы должны сделать 5 петель. Мы берем из наших двух лицевых и каждых последующих двух лицевых добавляем петельку. Каким образом? Первую лицевую мы так и вяжем первую лицевую. Далее берем, поднимаем вот этот промежуток между двумя лицевыми и одеваем его на левую спицу. И сразу же за дальнюю стеночку вяжем лицевую. Она получается перекрещенная и не получаются дырочки. И просто довязываем вторую лицевую. Вот так вот. Мы добавили незаметно, посмотрите, даже для себя вот эту петельку. Теперь вяжем 2 изнаночные над двумя изнаночными, как и прежде. Вот они у нас получились из 4 петель 5. Повторяем. Одна лицевая. Поднимаем промежуток между лицевыми. Одевая на левую спицу, сразу же за дальнюю стеночку провязываем его лицевой. Вот так. И довязываем вторую лицевую. Снова добавили одну петлю и довязываем 2 изнаночные петельки. Вот так делаем до конца ряда. Первую лицевую провязываем, поднимаем промежуточный накид. Перекрещенной лицевой провязываем эту петлю, накид и довязываем вторую лицевую. 2 изнаночные вяжем по рисунку. Сделав до конца ряда прибавления, мы добавили в каждом рапорте узоры резинки 2 на 2 по одной петельке. Следующий ряд нам нужно провязать просто все петельки по рисунку. То есть это у нас 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Лицевые я вяжу за ближайшие стеночки, изнаночные за дальние стеночки. Вот так вот до конца ряда 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Подготовив платформу для основного узора, мы начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой. Мы находим 3 первые лицевые петельки и переносим непровязанными их на правую спицу. Далее переодеваем вот эту первую петлю на вторую и третью и скидываем ее полностью с правой спицы. У нас получилось 2 петли. Возвращаем эти две петли обратно на левую спицу. И провязываем первую петлю лицевой. Далее делаем накид и вторую петлю вяжем лицевой. И у нас снова получилось 3 петельки. Далее довязываем 2 изнаночные петли за дальние стеночки. Повторяем. Перекидываем все 3 петельки лицевые на правую спицу. Далее одну петлю переносим на вторую, третью петлю. И возвращаем обратно на левую спицу. Вяжем одну лицевую, делаем накид и довязываем вторую лицевую. Далее вяжем 2 изнаночные за дальние стеночки. Мы связали 2 раппорта узора. Повторяем: все три петли, не провязанные, перекидываем на правую спицу. Далее первую петлю переносим на вторую и третью и скидываем полностью с работы. Возвращаем оставленные две петли на левую спицу. Вяжем первую лицевую накид и вторую лицевую далее довязываем до конца раппорта 2 изнаночные 3 лицевые не провязанные переносим на правую спицу перекидываем на вторую и третью петлю первую возвращаем 2 оставшиеся петли на левую спицу и вяжем 1 лицевая накид 2 лицевая и 2 изнаночные мы связали с вами 4 раппорта узора поэтому повторяем вот таким вот образом до самого конца Переносим 3 петли на правую спицу. Далее первую петлю на вторую третью перекидываем, спускаем с работы. Петли 2 возвращаем. Лицевая, накид, 2 лицевая и 2 изнаночные. Вот так вот до конца ряда. Довязали до конца первый ряд узора. Далее вяжем по рисунку 3 ряда. Лицевая над лицевой. Над накидом также лицевая. И третья также лицевая. То есть 3 лицевые, 2 изнаночные за дальние стеночки. 3 лицевые за передние стеночки вместе с накидом. И 2 изнаночные за дальние стеночки. 3 лицевые вместе с накидом у нас по отдельности за ближайшие стеночки. И 2 изнаночные. Вот таким вот образом вяжем все 3 ряда. Этот до конца ряда и еще 2. Три лицевые, 2 изнаночные. Связав 3 ряда по рисунку, в высоту мы уже связали, получается, один раппорт. Сейчас будем повторять пятый ряд как первый. 3 первые петли лицевые снимаем непровязанными на правую спицу. Перекидываем первую петлю на вторую и третью. И возвращаем 2 оставшиеся петли. Далее вяжем одну из них лицевой. Далее делаем накид и довязываем вторую лицевую. Теперь вяжем 2 изнаночные по рисунку. 2 изнаночные у нас всегда будут между вот этими нашими цепочками. Поэтому продолжаем дальше, снимаем 3 петли непровязанные. Одну перекидываем на вторую и третью петлю. Возвращаем обратно на левую спицу. 1 лицевая, накид 2 лицевая. 2 изнаночные задания стеночки. Снова перекидываем непровязанные 3 петли. Одну. Петлю перекидываем на вторую и третью и возвращаем две оставшиеся петли. Одна лицевая, накид, вторая лицевая и две изнаночные. Вот таким вот образом, как и мы вязали с вами первый ряд рапорта узора. Дальше у нас получаются снова вот такие дырочки. Благодаря накидам мы будем провязывать снова три ряда лицевых, как здесь вязали второй, третий и четвертый. Далее в каждом вот таком вот пятом ряду после провязывания первого ряда раппорта, затем 3 ряда лицевыми петельками и снова будет пятый ряд. То есть фактически сейчас мы связали э, первый раппорт, это первый, второй, третий, четвертый ряд. Сейчас мы с вами вяжем пятый ряд, далее шестой, седьмой, восьмой лицевыми петлями и в девятом ряду снова сделаем вот такие вот накиды э, первой петли на вторую и третью, вот так вот. Три петли снимаем, накидываем первую на вторую и третью петлю. Далее возвращаем обратно две петельки оставшиеся. Лицевая накид, вторая лицевая и две изнаночные. Вот таким вот образом мы с вами свяжем и девятый ряд. И каждый последующий ряд мы точно так же будем повторять всего лишь вот эти четыре ряда до нужной высоты нам шапочки. И вот такая вот, как вы видите, несложная система делает красивый вот такой вот узорчик. Вы свяжете несколько рапортов высоту, высоту, увидите, как это очень красиво получается. Вот эти дырочки пусть вас не смущают. Ушки будут красиво закрыты плотной резиночкой 2 на 2 А далее будут на голове вот такие вот маленькие дырочки в узорчике, которые, я думаю, что никак не повлияют на теплоту шапочки. Вот дальше продолжаем вязать наши цепочки. После того, как связали 13 полных рапортов, мы находимся сейчас в конце 4 ряда 13-го рапорта. И от начала вязания резиночки до этого 13-го рапорта узора у меня 23,5 см. И сейчас я начинаю делать убавление для макушки, при этом параллельно вывязывать продолжать вот этот наш узорчик. Итак, первые три петли мы снимаем не провязанные на правую спицу. Далее перекидываем первую на вторую и третью петлю, возвращаем обратно 2 петельки на левую спицу. Теперь вяжем первая лицевая, накид и вторая лицевая, как обычно. То есть как мы делаем всегда первый ряд раппорта. Далее у нас идут 2 изнаночные. Они повернуты передними стеночками, а вот мы всегда вязали изнаночные за дальние стеночки. Мы снимаем непровязанные 2 петельки за дальние стеночки и возвращаем их обратно на левую спицу. Вот так вот, повернув дальними стеночками вперед. И теперь ниточка перед работой, 2 петельки вместе вяжем изнаночной одной петлей. У нас сейчас вместо 5 петель 4 петли. Вот так будем повторять до конца этого ряда. Вяжем сначала, делаем перекид первой петли на вторую и третью возвращаем обратно две оставшиеся петельки лицевая накид 2 лицевая далее поворачиваем дальними стеночками 2 изнаночные петли и вяжем вместе одной изнаночной снова 3 петли снимаем не провязанные перекидываем первую на вторую и третью возвращаем две петли Лицевая, накид лицевая, далее 2 петли. Вместе провязываем за дальние стеночки, развернул вот так вот, одной изнаночной петлей. Второй ряд макушки вяжем по рисунку. 3 лицевые над тремя лицевыми. 1, 2, 3 и 1 изнаночная. Изнаночные так и продолжаю вязать за дальние стеночки. Снова 3 лицевые, 1, 2, 3. Среди них 1 провязанный накид лицевой. И изнаночная, то есть все, как сформировали в предыдущем ряду. Просто закрепляем первый ряд с убавлениями одной изнаночной петли в каждом рапорте. Третий ряд также вяжем по рисунку. Три лицевые, одна изнаночная. Три лицевые, одна изнаночная. В четвертом ряду макушки вяжем таким образом рапорт. Первая у нас идет лицевая, так вяжем лицевая над лицевой. Далее у нас идут 2 лицевые, то есть 2 и 3. Мы вяжем вместе одной лицевой. И у нас уже получается вместо трех лицевых 2 лицевые. 1 изнаночная. Снова 1 лицевая. Далее 2 вместе 1 лицевой. И 1 изнаночная. Лицевая. Две вместе одной лицевой и 1 изнаночная. Вот таким вот образом вяжем до конца этого ряда. В пятом ряду нам снова нужно делать перекидывание первой петли теперь уже на одну петлю. То есть у нас сейчас вместо трех петель уже только осталось 2 лицевые. Поэтому снимаем 2 лицевые петли на правую спицу Далее перекидываем первую петлю на вторую. То есть так же, как мы делали на две петли, только сейчас мы делаем такое перекидывание на одну петлю. И возвращаем обратно эту петельку на левую спицу. И вяжем эту петлю лицевой петлей. Далее изнаночная по рисунку над изнаночной. Снова перекидываем 2 петельки на правую спицу. Первую перекидываем на вторую. Полностью спускаем первую петлю, как обычно. И вторую возвращаем обратно на левую спицу, провязывая ее лицевой. Снова изнаночная по рисунку. И таким образом у нас получается, что мы уже вместо трех лицевых имеем всего лишь одну лицевую петлю. Изнаночную довязываем по рисунку. Перекинули две петельки, одну на вторую спустили, далее вернули и провязали лицевой. Изнаночная по рисунку. Я думаю, что у вас труда не составит, поэтому довязываем этот ряд самостоятельно до конца, чередуя то лицевая петля, то изнаночная. Лицевую перекинули на вторую петлю, вернули, провязали ее лицевой и далее изнаночная петля. Шестой ряд вяжем по рисунку. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Лицевую так и продолжаю вязать за ближайшую стеночку, изнаночную за дальнюю стеночку. Снова лицевая, изнаночная, лицевая изнаночная. Вот так до конца ряда. В седьмом ряду нам нужно сократить вот эти изнаночные промежуточные петли между лицевыми. Поэтому сейчас первую лицевую снимаем непровязанную на правую спицу и поворачиваем дальней стеночкой вот так вот вперед. То есть поворачиваем лицевую косичку таким образом, чтобы провязать лицевую и изнаночную за дальней стеночкой вместе одной лицевой. Снова поворачиваем вот так вот нашу лицевую петлю дальней стеночкой вперед. И провязываем за дальние стеночки вместе с изнаночной одной лицевой. Снова поворачиваем лицевую петельку вместе с изнаночной вяжем лицевой. Поворачиваем лицевую петельку вместе с изнаночной за дальние стеночки вяжем лицевыми петлями. Вот так вот мы сокращаем полностью все изнаночные петельки до самого конца ряда. Восьмой ряд вяжем целый просто лицевыми петельками за ближайшую стеночку. Как бы снова фиксируем наше убавление в предыдущем ряду. В девятом ряду мы сейчас попарно провяжем по две лицевые в одну. Заводим спицу за вторую петлю и первую вторую вместе вяжем за передние стеночки одной лицевой. Связали лицевую, далее. Вторую пару вяжем вместе одной лицевой. И третью пару вяжем вместе одной лицевой. И так далее. По парно мы провяжем до конца этого ряда. В десятом ряду у нас остается всего лишь 12 петелек. Я вам предлагаю 12 петель провязать еще один ряд просто лицевыми петлями. Далее нам осталось эти петельки всего лишь стянуть. Для этого либо берем, провязываем первую петлю лицевой, Возвращаем обратно на левую спицу и переодеваем поочередно все петельки. Либо же берем на крючок, спускаем вот эти три петли и продеваем сквозь рабочую ниточку с одной стороны, с другой уже спицы стороны, с третьей и с четвертой. Я буду делать это спицами, мне удобнее. Провязав лицевую, я переодеваю поочередно на нее все петельки. С первой спицы это 2 петли, далее эту рабочую первую провязанную лицевую я переношу на следующую спицу и поочередно переодеваю на нее вот эти три петельки. Вот так переодела с этой спицы, далее петлю переодеваю на следующую спицу и с нее переодеваю поочередно 3 петельки, спуская при этом полностью на рабочую лицевую петелечку. И у меня осталась последняя спица я переодеваю на нее рабочую лицевую петлю и поочередно спускаю 3 петельки все у меня остается одна всего лишь петля теперь я уже переодеваю ее на крючок только будьте осторожны чтобы у вас сейчас не спустилась эта петля сначала продеваем сквозь крючок а затем уже вытаскиваем спицу и делаем вот так вот затягиваем хорошо наши петельки, делаем 2 воздушные петли. Один затянули, второй раз затянули и вытаскиваем вот эту ниточку. Теперь можете хвостик отрезать и вытаскиваем этот хвостик на изнаночную сторону. И у нас получилась вот такая красивая макушечка. Вот так вот. Сейчас вы спрячете этот хвостик на изнаночную сторону и у нас получилось... Вот такая аккуратная макушечка. Причем, когда вы обработаете вязание паром, то здесь все выровняется и будет предельно аккуратно и красиво выглядеть. Отрезаем петлю, вытаскиваем рабочую нить и достаем крючком с внутренней стороны вот эту ниточку. Максимально близко к нити вытаскиваете крючок и все, и затягивайте на внутреннюю сторону. Вот так. Теперь с внутренней стороны смотрим, где наша ниточка, хвостик. Если у вас были присоединения нити, обязательно спрячьте между косичками нашими. И здесь с внутренней стороны я сейчас немножечко зафиксирую вот этот хвостик. Он уже у нас никуда не денется, так как он зафиксирован двумя воздушными петельками. Вот. Но я его еще спрячу по ходу, скажем так, вот здесь вот по ходу косичек наших, чтобы его наверняка не было видно. И оставшийся хвостик, который у меня останется при заправке, я просто отрежу. Вот так прячу между косичками по ходу того, как ложится лицевая петля с изнаночной стороны. Все, теперь беру, отрезаю я вот этот хвостик лишний. И вытаскиваю на лицевую сторону. Снимаю маркер, он мне больше не нужен. И обрабатываю паром. Обязательно не гладьте, не нужно горячим утюгом здесь ничего гладить, просто отдайте паром. Либо же следует постирать и можете придать форму уже мокрой шапочке. Вот она наша макушечка, здесь ничего нет, такого, скажем, никаких дырочек, все аккуратненько и красиво. Я надеюсь, что у вас тоже все получилось. Вам понравилось и было понятно. Поэтому не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались со мной. Всем хорошего настроения. Ровных петелек. Пока-пока.